Привет, ребята! Вы на канале Светилера. А вы видели э, новый новогодний клип Миланы Гугунской? Мне он очень понравился. <музыка> вам ребят, понравился клип? Напишите в комментариях, мне будет очень приятно. А вы любите снимать видео в лайк? Я да, давайте пов попробуем повторить за Миланой. Подружки, мы лучшие подружки Вишневая кола Прогнали из дома Ладно, но только выбери что-нибудь одно Хочу Хочу то, хочу все и ничего. Хочу влево, нет направо. Это как сказочных сна? Мы летим по небу. Просто устала, я не понимаю. Я просто хочу отпустить. Ругается. Ай-яй-яй-яй-яй! А как мама ругается? Это кто сделал оно? показать свой чехол. Вот видите, он такой красивый, еще я заказала очень много чехлов, я вам их покажу, и хотите отдельное видео сделаю, что в моем телефоне. Срочно нужна была, не могли ее найти. И пойдет. Пока. Пока. Хе. Ананас, на, даст. Вот полоски три два раза, Это наш дворовый чай. Изи, изи, тамам, тамам. Сейчас я вам хочу показать мою заставку на телефоне. Посмотрите. Это я обещаю о такой машине. Ребят, кому понравилось мое видео, ставьте лайки. Очень много хороших комментариев. Ну и пока.